Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант и преподаватель школы Натальи Пугачевой. Во времена турбулентности и нестабильности мы всегда беспокоимся по поводу денег, по поводу достатка нашего дохода. Для кого-то важно сохранить накопленное и остаться на плаву, а для кого-то принципиально важно приумножить свое богатство. Но что делать, если вы столкнулись с неудачным личным финансовым прогнозом? Неужели все, что остается, это смириться и молча наблюдать за более успешными друзьями и коллегами? Так могут рассуждать только неудачники. Поверьте, для успешного предприимчивого человека любой прогноз – это не констатация факта, а руководство к действию. А если человек еще и владеет необходимыми практическими метафизическими приемами, то у него в руках оказываются ключи к собственному благополучию и в первую очередь к финансовому. На курсе «Ваши ключи к богатству» мы расскажем о том, как, используя сразу три такие мощные направления в китайской метафизике, как бадзи, фэншуй и Цементунзя, уйти от неопределенности, тревожности по вопросу денег и выстроить стратегию успеха при любом жизненном сценарии. Для этого у вас будет четкое пошаговое руководство в виде целого набора таблиц которыми вы всегда сможете воспользоваться, и, конечно, для собственного применения и для своих профессиональных астрологических консультаций. Уровень подготовки для прохождения этого курса нулевой, он подойдет абсолютно всем. Он будет интересен и профессионалам, и новичкам. А до старта этого курса вас ждет бесплатный мастер-класс, на котором вы познакомитесь с тремя техниками для усиления денежного потока – как раз с помощью астрологии Бадзи, искусства Цимэнь и Фэншуй. И уже сейчас вы сможете начать ими пользоваться и сделать первый шаг к увеличению вашего денежного потока. Под этим видео ссылка для записи на мастер-класс. Переходите по ней, вводите ваши контактные данные и записывайтесь для участия. А после подписки вы получите подарок – технику «Как рассчитать ваше число богатства и хранителя денег». Ждем вас на мастер-классе «Ваши ключи к богатству». Согласитесь, многие из нас не раз задумывались, почему люди, рожденные в одно и то же время, одни могут стать Марками Цукербергами или Илонами Масками, а другие будут всю жизнь ходить на работу, на фабрику или в офис и получать среднюю зарплату, чтобы только сводить концы с концами. Подумайте, нет ли чего в моем гороскопе, что я не увидел, не сумел реализовать, воспользоваться. Что сумели сделать, например, Марк Цукерберг или тот же Илон Маск. Почему в моей карте, как и у него, есть деньги, но на голову они мне до сих пор не упали, и я до сих пор не увидел этого денежного потока в свой карман. А бывает и наоборот. В карте рождения нет денег, а человек процветает. И даже входит в топ-100 самых богатых людей мира журнала Forbes. Можно долго задаваться вопросом, что делают эти люди, чего не делаю я, то, что нужно, может быть, сделать, в чем причина. А можно сделать конкретные шаги, чтобы в корне изменить эту ситуацию, подойти к вопросу осознанно, изменить свою ментальность и тем самым самому стать магнитом для денег. На курсе «Ваши ключи к богатству» мы будем учиться выстраивать стратегию вашего персонального успеха, используя скрытые резервы карты – о которых вы, возможно, и не догадываетесь. И эти резервы не связаны с традиционным пониманием признаков богатства в карте. Как раз в этом часто и заключается секрет удачи успешных людей. Обязательно будем учитывать возрастные особенности, потому что понятно, что если вам 50 или 60 с хвостиком, то вы вряд ли будете ставить планы, по созданию бизнес-империй. А вот наладить пассивный доход, сделать выгодные инвестиции, организовать дополнительный источник дохода – это возможно. И вы узнаете, какой способ инвестирования подойдет лично вам. Как посмотреть под другим углом на свою натальную карту, увидеть в ней то скрытое, чем можно будет воспользоваться, увидеть именно свою индивидуальность, свое богатство. Об этом наш курс. Жизнь есть жизнь. Мы все знаем, что часто залогом благополучия служит то, насколько удачно девушка или женщина вышла замуж, или мужчина женился. И не всегда любовь и романтика ставятся во главу угла при выборе спутника жизни. Так вот, в случае брака по расчету, как определить, что расчет будет верным? Этого вопроса, даже можно сказать, одного из вариантов стратегии финансового успеха мы тоже коснемся. Наше окружение, жилище, насколько оно поддерживает или наоборот не поддерживает жильцов? Как создать у себя дома благоприятную окружающую среду? Эти темы всегда стояли во главе угла фэн-шуй. Конечно, и этот вопрос мы рассмотрим, и этому мы уделим время. Вы точно будете знать, где у вас в квартире либо доме образовались энергетические блоки, мешающие вам зарабатывать, и как от них избавиться. А где финансовые порталы, которые будут особо значимы в девятом периоде и которые можно активизировать и тем самым привлечь энергию богатства. А еще я вам расскажу много интересных фишек, таких, например, как найти у себя в доме сектор везения и что такое система фэн-шуй для миллионеров. Конечно, я сейчас озвучила не все темы, которые мы будем рассматривать на курсе «Ваши ключи к богатству». Помимо проверки и активации своего дома на предмет богатства, вы научитесь определять денежные периоды, Узнаете, например, как увеличить доход, если знаки богатства придут в вашу карту только в 80 лет. Или, например, они уже прошли в детские годы. Что в этом случае делать? Как с помощью искусства цимен дунзя конвертировать столб удачи в астрологической карте, в столб удачи богатства и многое-многое другое? Итак, друзья, с помощью трех китов метафизики, то есть астрологии Бадзы, фэн и искусства цимен дунзя вы откроете путь к вашим деньгам и богатству. Это специальное знание из всех трех наук и только концентрированная информация. По методу «Узнал и сделал». Курс подходит абсолютно для всех. Вас ждет 57 тем. Вы получите пошаговое руководство в виде набора готовых таблиц «Как прийти из точки А в точку Б», где будут ответы на самые разные практические запросы. «Как жить сейчас» как быть в годы столкновений, что делать в годы с неблагоприятными элементами, как оставаться на плаву в периоды турбулентности и еще многие-многие другие вопросы. А на сегодня это все. Переходите по ссылке ниже, бронируйте место на открытом мастер-классе, где мы подробно поговорим об этом курсе, который называется «Ваши ключи к богатству» и где вы узнаете несколько техник, для увеличения дохода, которыми вы можете воспользоваться уже прямо сейчас. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.